здравствуйте хочу вам показать растение с очень плохой корневой системой вот корешки корешков осталось очень очень мало само растение видите с обрезанными листиками потому что они были сломаны вот и на этом растении, внутри, вот появились две точки. Одна внизу, другая вверху, выше. Вот, смотрите, вот ниже, вот выше. Сначала я думала, что это пробиваются корешки, начинают расти. Оказалось, это спящие Почки цветоносов. Из них появляются или цветоносы, или детки. Посмотрим, что будет на этом растении. Повторяю, у него очень-очень плохая корневая система. Будем наблюдать. До свидания.